Почему мы улыбнулись? Слава Украине! На что у вас мозг? На что у вас мозг? Мозг хватило, мозг да? Мозг хватило да? Я не зразумею ваше запитание. Вам сколько лет? Вам сколько лет? Еще раз бы, пожалуйста. Вам сколько лет? Вам сколько лет? Не лет, а роки. Все, да. Ты, ты... поняли, что о чем я о чем я? Ты, ты взрослый мужик. Ты, ты взрослый мужик? Вот видите, вы начали, разговаривать, начали по разговаривать по -русски. и понимать послушай, начали. И понимать, и, послушай, послушай, ты взрослый мужик, ты Если не понимаешь, им объясняют, что у них мозгов не хватает, они сразу слава кричат, слава, мое имя слава, и слава кричат. Послушай, дружище, дружище, послушай. Дружище, друг, себя нормально, вот себя нормально вот немножко подальше. Дружище, ты послушай. Я хочу ты умеешь ничего. с людьми общаться или нет, или ты, или ты нахуй тварь ты Галимай? Я с тобой нормально, общался, с тобой пока нормально общался, пока нормально. ты не общался нормально. Так общайся. Я общаюсь, я, на на своем языку. Ты на своем общаешься? Ты что ты научился? дерешься, куда надо? Я тебе научу русскому языку. Ты подожди, совместно. Да ты мне не учи. Ты шо мне учитель, или учитель здесь учитель, или что? Я разговариваю. Да ты ты Разговаривай нормально. <с я <с разговариваю, как я хочу, на своем языке. А ты разговариваешь на своем. Скоро язык видишь. Ты будешь чисто на русском разговаривать. Слышь, видишь? Вот сюда смотри, я тебе покажу. Вот. Он выйдет. Он выйдет. Понял? Он you know, вот так надо отправить, вот так чтобы, надо отправить чтобы его отправить, больше чтобы не его больше... показывали.